друзья всем привет ну что я уже скажем так третий день не целый день конечно но по чуть чуть занимаюсь подбором ищу цвет ищу цвет на линкольно. занятие интересное занятное такое времени занимает очень много потому что тут намешай там сделай выкраску там подожди пока лак возьмется одно другое третье тут еще работать же надо в общем что мы ищем вчера на стриме показывал что вот на солнце вот эта часть которая посветлее уже очень хорошо это крючку к металлу еще чуть лучше но мне на бок на бок не хватает зерна и сильно намутная то есть нету чистоты в ней Сейчас убираю из нее красного по чуть-чуть. Добавляю зерна и флоп корректора. Тоже по чуть-чуть. То есть я нашел, по крайней мере, фон и количество слоев последних, которые мне нужны. Вот флоп корректор, кстати, сейчас у нас идет. Ну, по чуть-чуть теперь играюсь с этим фоном и количеством зерна. Точнее, не фоном, а флопом и количеством зерна который меня этот флоп должен вывернуть. Веселый процесс, очень не хочется делать никакие переходы. Не была бы это обратная трехслойка, я думаю, я бы справился уже давно. Так как, поскольку это мой первый вообще опыт именно в подборе, так что на живую машину. То, блин, ну, тяжеловато, но зато чем тяжелее, тем интереснее. Я люблю, блин. я люблю всякие морочки. Потому что мне очень кажется, что то, что как вариант есть взять с подбора будет знаете как не намного лучше Чем то что я могу сам Сам Дело в том что в переход я могу сам намешать То есть у меня уже для перехода все готово А вот с подбора это трата времени Это там бешеная сумма за эту трехслойку ну, не вижу смысла. Короче, буду пробовать сам пытаться. А там уже что получится? У нас сейчас выходные, два дня выходных, один фиг никто не работает, поэтому время у меня есть поэкспериментировать, а поехать потратить бабки можно всегда. Я и так уже неплохо потратился, накупил пигментов именно для этой машины. Я понимаю, что они, конечно, там пригодятся куда-то, потом, когда-то, но я их накупил в таком количестве, что пока они мне пригодятся, это надо конкретно что-то такого же цвета с такими же кадами. Вот, сейчас намешаю, буду делать открасы, ну, буду постепенно что-то показывать. Вот такое количество выкрасок у меня уже сделано. Некоторые из них вообще с двух сторон, он открашен двухсторонними. Ну, просто выкраски типа каналу. Хотя, о, можно это взять. Хотя смысла от этого особо никакого. Сейчас еще пробую сделать то я делал на 900-ом разбавителе. Так, 152 на 900 разбавителе это обычный. Сейчас буду делать на этом One Step, который однослойник. Посмотрим, насколько мне это будет удобнее. Потому что, может быть, из-за того, что я потратил очень... Что такое? Из-за того, что я потратил очень много базы на выкраски, <coughs> может быть, мне будет дешевле использовать One Step из-за того, что меньше просто расход базы будет. То есть я первый нижний слой положу на ну, подложку, положу One степом Ну такая вот вот такая у нас игрушка. Показывает уже зеленый, то есть этот пигмент нам не сильно влияет, хотя он как раз-таки тот, которого я уменьшал. 152, да, я его уменьшал Буду постепенно, таблицы села у меня Постепенно, там, с 5,8 На 3,5 Поменял другие, потом, нет, мало, на 5 Потом, блин, много, на 4 На 4, на 3 его уменьшаю На 2, сейчас вообще на 1,5 уменьшаю Часть пигментов уменьшил на 20% Часть пигментов, там, на Вот сейчас поднимаю его, это серебро Часть осталась в норме, в норме. Добавил флоп-корректор и добавил 428 золотое зерно. Мне его вообще, ну, его не было в кодовом цвете, а я смотрю, его на бок прямо очень сильно не хватает. Я бы с радостью увеличил зерно покрупнее, но вот это вот самое крупное зерно, которое есть вообще по вееру. А так бы хотелось зернышко покрупнее капнуть, и, может быть, не пришлось бы флоп-корректор Добавлять. Ну, блин, мне флоп-корректор, как сказал Леша, он мне выворачивает черный низ. У меня получается на первых выкрасах. А, где они? Тут мы ну, возьмем, грубо говоря, вот первый, да. Это вообще без. А нет, это первая корректировка. Вот. Я слишком много зерна добавил изначально. То есть я вижу, что мне не хватает зерна, я его добавил. Но мне сбоку вот так вот, ну, на просвет, нету черноты снизу. Позвонил москвичам я говорю, блин, что делать, он говорит, флоп корректор флоп корректор по чуть-чуть играйся, ищи сколько его надо и все у тебя получится, добавил буквально со старта 3% уже лучше и в итоге дошел до это получается на 24 грамма, я его добавлять сейчас буду 2,5 грамма, то есть почти до 10% но это я попробую, 2,5, потому что до этого у меня было 2, хотя было и 3 но 3 было реально много так 428 теперь вот это золотиночка можно сказать мы готовы к смешиванию и к нанесению не понял а, Да, 1 грамм то я то я, то уменьшаю то добавляю играемся ищем вот хочется же делать хорошо. сейчас его вот так вот вот так вот и туда добавочку эту быстренькую нашу нашу быстренькую добавочку она иди сюда смотрим сколько ее надо ее надо 2 и 3 грамма значит у меня получается доза на 23 грамма с лоб корректором точнее, извиняюсь, не слаб корректором с One Step адативной добавкой я еще выкраски не делал я все игрался с 900 разбавителем но там надо два с половиной слоя просто ждать пока высохнет И я ее уже столько ушатал что <laughs> мне ее может хотя тут еще грамм так 400 в принципе на, на 4 литра краски не, меньше Короче, тут готово, тут готово. Сейчас хорошо вымешиваем и идем открашиваемся. Так, краситься я буду с ЛСК. Не накручу уже ни бочки, ничего. Крашу так в переходнике. Довольно-таки большая вместительность. Тем более это однослойная краска. Ну, может, еще чуть-чуть капну. Потому что уже ну, много испортил ППС, а они как бы не дешевые. Ну, не дешевый для, для этих именно целей. А этот, мыть бачок постоянно, ну, реально закумариваю. Давление выставляю те же, что будет при покраске. Единственное, что факел дело не совсем полным. Ну, чуть закручиваю, он мне тут полным не нужен. Я так чуть кину, потому что панель даже ж не обезжирена. И пробуем в один. Единственное, что я без маски. Оп, чуть не хватило. Чуть-чуточку не хватило. Отлично. Ждем пока... А что ждем? Чуть-чуть обдую. Чуть-чуть. И положу эффектный сразу. Буквально чуточку, потому что мне кажется, что я перегружаю вот так, когда наношу. Хотя укрывает полностью. Теперь на том же давлении, чуть больше расстояния, как бы припыляю. О, есть эффект. Пока что я эту краску никуда не деваю, я ее оставляю. Потому что если мне понравится, ну я просто накрою, чтобы не попадало ничего снаружи. Если мне понравится, я буду делать еще, когда я, короче, когда я дойду до того цвета, что мне, в принципе, все устраивает, я уже сделаю несколько больших выкрасок, именно полноценных. Потому что тут последним слоем я буду накрывать половинку, смотреть опять же, в полтора и в два слоя, как выглядит. Продолжим. Промыл пистолет, развел второй слой, потому что у меня закончился уже. главное факел сильно не заужать но в то же время в то же время пробуем наношу сначала один полный ну, на всю выкраску обдуваю одно только оно что я наношу не при, пока что не при полных настройках пистолета я просто ищу вот когда я найду, Тогда я повешу несколько выкрасок и уже при полной подаче, при полном факеле разведу уже в ППС, чтобы сделать полноценный выкрас и посмотреть именно на толщины слоев. Просто когда я вижу, что реально мне там еще не хватает прямо очень того или иного зерна или количества этого зерна, ну смысл мне делать на полную все, все эти настройки, поскольку оно не совпадает еще. И не совпадает ни из-за настроек. Так, что мне сделать сейчас? Даду. Я сейчас посмотрю, что у меня получится. Так, тут пол слоя кину. И вверх оставлю вообще с половинкой. О, получается тут один, ну, один слой Тут полтора А тут два слоя Просто поищу на этом низу Все, сушу, лакирую Подсушиваю лак и смотрим Ну что, постепенно в течение дня Пока занимались боевой Серегой Время у нас 8 часов вечера Не знаю, видно или не Темно Ну пришли хоть к какому-то результату У нас хотя бы По зерну и по оттенку все похоже, под разными углами конечно по разному, прям таки идеально, чтобы вообще, блин, не доколупаться у меня не получилось, ну хотя бы, знаете там где будет бампер стыковаться с крылом там где будет багажник стыковаться с бампером, то есть под углами в том оттенке нахожусь с тем зерном, но с какими-то недочетами мне чего-то вот все равно, ну как-то вот как бы не так что-то ну, это лучшее, к чему я смог прийти, реально. Поэтому будем делать так. Она хорошо смотрится, очень хорошо. Под солнцем, под вечером. Но под какими-то углами, под разными, когда начинаешь уходить, у этого зерна что-либо больше чистоты, не знаю. Или, может быть, там вообще не то зерно. Но я плясал в тех зернах, в которых есть в программе. А когда сливал по коду, ну, вообще цвет не тот. То есть, малина малиновая. А мне нужна черешня вишневая, ну, грубо говоря, да, то есть... Не то не там, но, но БМИВЕ завелась Ну как бы как бы можно красить Все я хотя бы уже нашел посчитал слои Сколько последних полтора слоя тонирующего прохода Два с половиной слоя низа Планка укрывается нормально То есть все норм Значит сколько мы Нормально так, сколько я за сегодня сделал вариантов? Я еще раз переработал восьмую формулу. Переработал ее переработку вчерашнего вечера. Раз, два, три, четыре и пятый более-менее попал. Из того, что я убрал вообще 428, которого и не было, пигмент этот золотой, я очень сильно понизил 437 из четырех до одного. И 319 с золотой, с 6 до 1 грамма Поднял, получается, красный, 152, с 2 до 4 И 143, тоже красный, с 2, аж до 6 поднял И тогда я только попал в то, что у меня оно не какое-то желтое, малиное отдающее, а красное Вот такая вот, так это еще не все Это еще не все, и половина из них уже с двух сторон Вот такенная кипа Выкрасок, реально, половина из них с двух сторон прокрашена. Вон, видите, листа они все, все. большая часть пачки, потому что он уже тупо экономит, потому что брал не так уж много пластин. Поэтому колористика особенно такая, дело тонкое. Эх, сочувствую колористам, в их работе нелегко, честно скажу. Нелегко, но посмотрим, что у нас получится дальше на результате. Как-то так. Всем пока. 600 грамм краски в никуда.